Привет, земляне, с вами Брис и Перпин, и мы пришли со Сливом. Герой нашего сегодняшнего видео, одна известная художница, имя которой мы даже в этот раз назовем, потому что конфликты с ним мы не боимся. Черт, ты говоришь. Что? Мы не боимся, черт, ты говоришь. Ладно, речь пойдет об русском аниматоре О Риконе И, честно говоря, нас просили Сделать о ней видео И последний подписчик буквально Даже не поленился, скинул все ссылки Короче, сделала всю работу за нас Настолько сильно людям Не нравится, что она их делает Мы, честно говоря, сами давно уже о ней слышали И то, что про нее были Очень много сливов Это тоже мы знаем Мы много читали, мы многое поведали сами Буквально три дня назад произошло последний слив люди уже не выдерживают у нее уже было четыре слива но ребят дисклеймер перед началом во первых как бы себя художник плохо не вел, что чтобы он не делал это не повод его травить булить желать смерти поэтому если вы пойдете что-то писать то вы плохой человек не надо это делать раз а если пойдете то не говорите что это мы сказали да. Мы как бы такое не одобряем. Опять же, мы здесь не для того, чтобы кого-то травить. Мы лишь освещаем эту ситуацию. Травить мы никого не собираемся. Мы чисто так, типа, новости рассказываем. Типа того, да, новости. На первом канале мы начинаем, мы рассказываем лишь сухие факты и исключительно свое мнение. Вы можете считать, что она права, но тогда вы просто должны поддержать художника. Еще раз мы не пытаемся кого-то затравить и все такое. Первый слив 27 октября 2020 года. Краткий пересказ. У Рика не была подружка, с которой они работали вместе. Да, Перпин. Пока Перпин, пока Тайри не решила ее кидануть, грубо говоря. Это был краткий пересказ, более длинный расскажет наш ведущий, на котором на прямой связи Перпин, как меня слышно? Здравствуйте, Брис, слышно вас хорошо? Дело в том, что ее подруга, которая работала вместе с ним, она придумала дизайн для сбертян, который понравился Сбербанку, и они захотели сотрудничать вместе с ними, не только с ней, но Рикони по стечению обстоятельств выдала, скажем так, дизайн за свой, и должна была получить с него всю прибыль. И девушка, которая сделала этот дизайн, подумала, что тоже она получит. Либо ее будет дизайн использоваться, но ее так никто не узнает, как автора этого дизайна. Либо же она прекратит сотрудничество и ее дизайн использоваться не будет вообще. Но в любом случае они договорились на какую-то сумму, но здесь, честно говоря, не указано, заплатила она или нет. Так что мы ничего не будем по этому поводу говорить. Знаешь, тут еще прикол в том, то, что ее авторства бы просто ну, не было у этого дизайна. Никто бы не знал. Просто выкупили бы авторск авторское право, но ну, в общем-то, такое бывает. Это... Абсолютная, ну, норма, по большей части. Но она решила с ней больше не сотрудничать, потому что у нее ну, просто не было выборов. Ее поставили в тупик. Рика не, несмотря на то, что они вроде как очень хорошо дружили и ладили, не разрешила ей сотрудничать напрямую со Сбербанком, можно даже так сказать. Тут еще написано, что девушке не понравилось, что Рика не после всего этого пыталась, ну, подсосать ее стиль. Она начала рисовать резко в том стиле, в котором рисовала она. Сбербанку понравился, видимо, тот стиль. Возможно. Мы не знаем то. И ей это тоже не очень понравилось. По естественным причинам. Ее можно понять. На самом деле, тут я отдаю должное девушке, которая все-таки отказалась. Она поставила свое авторство, свои принципы выше, чем, скажем так, просто шанс засветиться, но не засветиться. То есть, она не пошла на попятую у Рикони. Отдаю ей должное. Честно говоря, я ее очень поддерживаю. Надеюсь, у нее все будет хорошо, все будет замечательно. И что она в скором времени все равно как-то реализует себя Следующий слив. 23 ноября 2020 года. Буквально через месяц. Да, и коротко излагаю. У нее было видео, в котором она делала, скажем так, спидпейнт. И дело в том, что этот спидпейнт она делала без всякого стеснения, обводила 3D-модельки Мику-Мику денс. Итак, ребят, в чем прикол? Сейчас кто-то скажет, 3D-модельки для того и нужны. Есть специальные программы, специальные модельки. В том же Клип студии есть модельки, с которых действительно можно обводить. И какая нибудь дизайн долгий. Короче, просто много. Проблема в том, что у ММД моделек есть авторы. Обводя эту модельку, ты нарушаешь авторское право. И ладно бы, если бы она обвела позу. Конечно, плохо, но все-таки. Она умудряется каким-то образом еще обвести глаза. Ну, то есть то, что уже, казалось бы, художник должен нарисовать сам, она обводит. Эти модельки делаются только для того, чтобы ну использовать как решение или даже, ладно, даже как обводку сложной позы, но не лица. В любом случае, с моделей ММД обводить нельзя. У них есть автор. И ну, она это не поняла. Она сказала, что это композиция, выстроенная в 3D. И ей, конечно, сказать, что это неправда. И еще на тот момент, когда этот слив был только, я его только первый раз увидела, видос еще был доступен. Теперь она его удалила. Ну, то есть, если бы человек не считал себя виноватым, удалил бы он этот ролик? Думаю, нет. Думаю, нет. Представляете, Целый год они никто ничего не слышал Наверное, уже думали, ну, молодец Вылечилась, прошла курс А потом, оказывается, нет 10 октября 2021 год Она сделала референс своего персонажа <как> Для рекламы Это персонаж для рекламы Он был в анимации Да. И по странному стечению обстоятельств Этот персонаж полностью повторяет Персонажа из аниме Она написала, что брала его Как референс Но это буквально один и тот же мужик там тоже самое абсолютно все. Вплоть до локонов на волосах. Локонов. За захожу в комментариях, пишут люди: неудивительно, это же Рикани. Казалось бы, всего-то до Кстати, знаете что? Оказалось, я вот только-только зашла в комменты. Там опять почему-то заговорили про сбертян, и она рисовала со старым дизайном еще картинку. И она обвела стикер со Сберкотом котом для этой картинки. О, класс Это кринж, ну кота уже можно и самому нарисовать там, три кружочка Хотя бы Но в принципе это не самый жесткий слив Недавно буквально произошел новый слив, 24 октября Ну можно сказать, грубо говоря, через 3-4 недели, 2-3 недели а -а -а -а -а. Опять обводки. Опять обводки. К слову, перед теми обводками, тут еще были старые картинки. Люди говорят, что она обводила тоже похоже на обводку с 3D-модельки. То есть, ладно, скажем так, здесь действительно нет пруфов, поэтому я это вскользь упоминаю. Но я сейчас смотрю на руку, на арте. Похоже, будто бы действительно с 3D-модельки, потому что, ну, так пальцы ну, не рисуют художники даже. Ну, может, он просто плохой художник. Да, похоже. Но, согласись. еще раз, здесь пруфов нет. Нет, поэтому мы ничего не будем говорить. То, что нам кажется, это только то, что нам кажется. Итак, дизайны для карточек Сбербанка. Все-таки они сотрудничали, она переделала немного дизайн Сбертян по своему усмотрению. Да, обводки. Так, вот вам скриншотик дизайна и оригинала, с которого, считают, люди сделали обводку. Им похоже, действительно лишь на референс. Тут еще, конечно, гифка есть, мы ее вам тоже покажем, но не уверена, я... Я, конечно, понимаю, что люди просто ну, ей уже не верят и пытаются там крутить картинки как угодно, но... им хо, Похоже на референс. Я бы даже сказала, что это правильное использование референсов. То есть, когда ты берешь не одну картинку с одной позой, а две картинки и объединяешь, да? Но я понимаю, почему люди ей не верят. Как бы, предпосылки Потому есть. Потому что она уже очень много косячила. Да, то есть, ну, честно, по-моему, не похоже, по-моему, это референс, но... Окей, Пусть будет. И вот второе, второе как раз-таки. Очень Это сильно. прям, прям вообще-то. Это буквально обводка, но а, там написано, что это типа пасхалка, отсылка для узнаваемости. Вот. Это немного не так работает. Это не пасхалка, это просто обводка. Нельзя говорить, что это пасхалка, если ты обвел что-то. Нет. Люди пагут Сбер, но Сберу, естественно, буквально насрать. Ему пофигу, но я могу их понять! Во-первых, они знают, что весь этот скандал происходит только внутри арт-комьюнити. Никто не будет его вываливать на всеобщее обозрение, просто потому, что им не нужны конфликты. Об этом никто не знает. То есть, это малоизвестный факт, что их художник, который рисует им дизайн занимается обводками. Но они это знают. Они могут уже просто найти другого художника. То есть, оставить эти работы, они за них заплатили деньги, им пофигу, но что им мешает? Найти других Художников Сбербанк. Мы вам на что? Это... Напишите Ты нам. понимаешь, что это нужно делать Но, по сути, их репутация, ну, не пострадала Вообще никоим образом Несмотря на все эти сливы, они малоизвестны Технически, а частично пострадала Я знаю, что люди, которые, по крайней мере, в курсе этих карточек Их просто не покупают И знаете, что самое смешное? Вот вы думаете, что, возможно, ей стыдно Она там как-то пытается Но буквально под этим же постом Она пишет Вот, ребята, еще и оставляет ссылки на свои соцсети, как бы пиарясь на собственном сливе. Да, то есть человек настолько сильно не раскаивается, настолько сильно ему пофиг, какие сливы на него делают, потому что она не сотрудничает с людьми, она сотрудничает с компаниями. Компаниям насрать. Когда-нибудь эта лавочка прикроется. В общем, ребят, что мы хотим сказать еще раз. Во-первых, конечно, Рика не максимально пофиг, будете вы ее булить или нет, но это все-таки плохо. А, возможно, возможно, как человек она норм, возможно, как художник, она все-таки говно, в том плане, что, ну, она нарушает принципы художественного сообщества, будем честны, да, но это все еще не повод идти там писать. Если вам не нравится ее контент, вы можете просто не смотреть его, вы можете отписаться, не читать паблики и все такое. Есть, достаточно просто не поддерживать художника, который ну, делает такие вещи, и он поймет, прекратит и все такое. Согласна. Но вот уже четвертый слив, а она до сих пор ведет себя, ну, неподобающему Образом, ну, скажем, то есть, да. да, она продолжает это делать, несмотря на все, и это довольно неприятно. Хуй сосим человека, но, с другой стороны, она же действительно нарушает, вот как ты сказала, в принципе, художественного комьюнити, а она в нем, ну, состоит, и как бы это просто э, невежливо по отношению к нам, ко всем, кто занимается художественной деятельностью, э, делать подобные вещи. Я точно знаю, кто не обводит картинки. Это наши спонсоры. Спонсоры молодцы. А да, вот они слева направо. Они никогда не занимаются обводками. Они постоянно рисуют нам красивый арт. И мы там с ними сотрудничаем. Да, да. Всем спасибо, кто смотрит нас, поддерживает. И нихуя Ещё сосит за Давайте жить в мире и гармонии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наши сольные каналы. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер. И не подписывайтесь на ТикТок. Крик и не там тоже есть У -у -у, Кибербуллинг А ты только что сказала Как ты могла Всем пока Пока